Всем привет, ребята! Микрофоны снова Максим. И сегодня... <как> <как> и сегодня я расскажу целую кучу информации, которую мне удалось раздобыть за последние две недели, включая новые подробности будущих игр Valve, довольно серьезные доказательства обновления Reborn для CS GO, управляемые машины, новые шейдеры и динамическое небо с полным солнечным циклом. Не забывайте поставить всего один лайк, написать несколько осмысленных комментариев и подписаться на канал. Это сильно помогает продвижению ролика. Поехали! 2 июня вполне ожидаемо вышло небольшое обновление с добавлением распродажи на капсулу мажора, в связи с этим релиз нового кейса на оружие можно ждать как раз после окончания этой распродажи. Некоторые байтеры из комьюнити в твиттере даже стали постить скриншоты скинов, которые могут попасть в кейс. Что интересно, текущая версия CSGO зафиксирована как стабильная, это делается для того, чтобы если выходит какое-то большое или потенциально забагованное обновление, турниры могли проводиться на устаревшей, но гарантированно рабочей версии игры. В то же время, примерно 12 дней назад, разработчики пощекотали DLC игры, включающие в себя билет на операцию Reptaite очка. Так что следующее обновление может включать в себя как кейс, так и что-то побольше. Особенно учитывая то, что уже давненько должна была произойти трехмесячная ротация комьюнити карт. Параллельно с этим, разработчики опубликовали новый свод правил и пользовательские соглашений касательно всех будущих мажоров. И в первом же пункте появилась крайне занимательная, но в в то же время довольно грубая юридическая формулировка. Пункт 1.1, раздел А. Под CSGO подразумевается Counter-Strike Global Offensive и любые будущие версии игры. Говоря о грубой юридической формулировке, я имел в виду, что это может быть чистой формальностью. Типа вот, когда-нибудь, может быть, выпустим новую игру, и чтобы избежать потенциальных проблем, добавим на всякий случай кусочек про все будущие игры. Однако возникает вопрос, почему же этой формулировки не было раньше? Обычно штат юристов Валф работает крайне дерзко и оперативно. Неужели они додумались об этом только сейчас. Ну и согласитесь, это особенно странно выглядит на фоне изменений в скрытой торговой марке, которая не относится к текущей версии игры. А контекста всему этому еще и добавляет довольно серьезный слив в обновлении Dota 2 на втором сорсе. Для тех кто вдруг не знает, когда выходит крупное обновление в одной из игр Valve на Source 2, в нем практически гарантированно появляется какая-то информация и о других параллельно разрабатывающихся играх. Это происходит потому, что проекты утилизируют одну и ту же итерацию движка, а в некоторых случаях еще и общую базу кода. Собственно, именно это и случилось 9 июня в Battle report апдейте. Я потратил практически два дня, чтобы перекопать все появившиеся строчки вдоль и поперек и структурировать всю информацию в нормально читаемую пасту. Так что сейчас расскажу все самое интересное, что мне удалось найти. Пожалуй, самая важная находка — это упоминание двух клиентов. Пре Source 2 и Post Source 2, что потенциально может подтвердить информацию, о которой я рассказывал пару лет назад. Заключается она в том, что CSGO будет переходить на новый движок не сразу, а постепенно как это было с дотой и обновлением Reborn, когда игроки могли одновременно играть на стабильной версии первого сорса и бета-версии второго сорса. С точки зрения разработки, это самый правильный ход, который потенциально могут сделать Valve, так как переход практически не повлияет на проведение турниров и параллельно с этим обычные игроки помогут довести бета-версию CSGO на Source 2 до идеального состояния. Спонсор этого ролика Knife X. сайт с множеством игровых режимов начиная от краша, куинфлипа и заканчивая апгрейдером и битвой кейсов. Проверить честность каждого раунда можно в отдельной вкладке fair game, которая показывает как именно рандом выбрал победителей и раздал призы. Поиграю кайерзок в Clash, где можно закинуть сразу на несколько иксов, и смотрите-ка повезло на все три. Напоследок потыкаю минное поле и наверное уже буду выводить вот такие вот ножички, которые разыграю между теми, кто перейдет по моей ссылке в закрепленном комментарии. Там же вы найдете бонусы на пополнение и бесплатные 10 центов, количество активаций ограничено, поторопитесь. Также появилось много интересных строчек, которые связаны либо с CSGO, либо с каким-то другим шутером от первого лица на втором сорсе. Важно подметить, что все эти вещи абсолютно новые и ранее никогда не появлялись на втором сорсе. Во-первых, упоминание ассетов по типу автомата М4А1 и кусок от дрона из опасной зоны, который появляется в момент его разрушения. Во-вторых. Импакт от попадания пуль и взятия контроля над ботами. В доте или Half-Life Алекс, тем более такого уж точно нет. В третьих, это портированная с первого сорса система воды и уровня погружения в эту воду. Это необходимо для того, чтобы менять скорость передвижения игрока в зависимости от того, насколько глубоко игрок погружается. Что интересно, помимо уровня глаз, груди и ног, добавили четвертый water level на пояснице, которого на первом сорсе нет. В четвертых, это обновленная или даже немного улучшенная система приседаний, которая позволит визуально сгладить переход от стоячего до сидячего состояния. На первом сорсе это просчитывается каждый игровой тик и в точных значениях, из-за чего оно потенциально может выглядеть рваным. В новой же системе все измеряется в относительных процентах, благодаря чему можно избежать костылей в коде, которые сейчас есть в CSGO. В пятых, это упоминание CSGO, которое впервые за все время сливов в протобафах. Очень грубо говоря, это такая штука, которая объясняет игровому серверу, какие пакеты данных стоит ожидать от клиента. В появившихся строчках упоминаются координаты игрока в момент выстрела, направление его взгляда по трем осям вращения или же пич я и ролл. И история кнопок, которые он нажимал. И в шестых, это упоминание системы GoTV, которая предназначена для просмотра реплеев и записывания демок. Который даже в теории быть на втором сорсе не может, так как это эксклюзивная штука от CSGO. А системы, которые сейчас используются в доте или Half-Life Алекс имеют совершенно другой нейминг. Шести пунктов для CS я думаю вполне достаточно, так что давайте пробежимся по остальным находкам. В тех же протобафах появились еще и упоминания двух новых игр Valve. Это Цитадель и Half-Life X. Судя по всему, в одном матче Цитадели может участвовать до 8 команд. Все они потенциально могут проиграть в результате победы нейтральных ботов. И во всем этом как-то замешано использование способностей. В самом движке в очередной раз появилось упоминание RTX на видеокарте и множество новых фишечек, связанных напрямую с освещением. В частности, с динамическим временем суток, полностью кастомизируемым скайбоксом, солнцем и новым шейдером для неба. На основе этого можно предположить, что система переключения дня и ночи станет одной из ключевых фишек будущих проектов Valve, особенно в комбинации с рейдтрейсингом. Далее идут машины или же какой-то управляемый транспорт. Эти наработки абсолютно новые как для первого, так и для второго сорса, так что если хотите сами полноценно совсем ознакомиться, гляньте мой документик по ссылке в описании. В двух словах, это машины для какой-то мультиплеерной игры, садиться в них могут только определенные подклассы игроков. И помимо водителя в салоне могут находиться и другие игроки на пассажирских сиденьях, откуда они смогут стрелять из огнестрельного оружия. По вине водителя или какого-то другого воздействия, машина в теории может улететь в кювет, в результате чего ее придется переворачивать. Выходы из транспорта могут быть заблокированы каким-то препятствием, либо в результате сильного повреждения. Для какой же игры Valve впервые почти за 20 лет решили сделать управляемый транспорт, не имею ни малейшего понятия. Однако учитывая то, что на втором сорсе нет как такового ограничения по размеру карты, я нисколько не удивлюсь, если эти автомобили или транспорт или машины добавят в КСГу для режима опасной зоны с огромной картой. А теперь самое интересное ⁇ рандомная генерация и трансформация карт. Что, к слову, также абсолютно новая система, которая не была ни на первом, ни на втором сорсе. Работает совместно с двумя новыми модулями. Один называется Smart Props, а другой Locator. Грубо говоря, этот симбиоз — это такой аналог режиссера из Left 4 Dead, но только для карт, а не врагов. То есть у карты есть какой-то самый базовый лайт или же геометрия, и игра наполняет эту локацию рандомными объектами, дверями, ящиками, не знаю, столбами, зданиями и прочими красивостями для того, чтобы каждый раунд ощущался уникально и игрался интересно. У предметов, как и у самой карты, может меняться размер, градус поворота, градус смещения, положение, цвет, оттенок этого цвета, тяжесть и многое-многое другое. Опять же, непонятно для какой игры это сделано, но учитывая то, что ранее в CSGO полился Dungeon Game Mod, где игрок, как в рог-лайк -like, играх, проходит рандомно генерируемые этажи, спускаясь на лифте все глубже в подземелье, где в итоге должен сразиться с боссом. Вполне возможно, что они решили не заморачиваться с реализацией данной идеи на первом сорсе и просто перекинули ее сразу на второй. Самым наглядным примером подобной генерации карт является проект моего хорошего друга Орла, который через кровь, пот и кучу костылей таки реализовал рандомизацию карт в стилистике Инферна. Ну и напоследок мой зритель Зефир раскопал в козе панорамы кучу скрытых менюшек для разработчиков. В них, помимо множества интересных штук, лежали практически полностью рабочие экраны для режима Versus. На них демонстрационно показываются команды игроков в статичных позах, о сливе которых я рассказывал больше двух лет назад. Судя по всему, разработчики либо отложили эту идею в далекий ящик, либо попросту забили на ее реализацию. Обязательно посмотрите прошлое видео, где я делюсь скрытыми подробностями нейронного античета вагнет 2.0 и не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. Увидимся.